Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, и это Resident Evil. Evil Resident, Resident, Resident, Resident, короче, вот это вот все. А, пробы пера номер два. прошлая серия получилась чуть-чуть тихой, чуть-чуть. То есть я, я, в принципе, громкий, а игра чуть-чуть тихий. Сейчас вроде как вывел, вроде по идее, вот давай сейчас прям при тебе жахну, вот, чтобы удостовериться сейчас. Патроны на дробовик это, конечно, слишком дорого, вот а давай вот так Давай вот это почти разряженный Вот, хорош, да? Ну, стрельба главная, чтобы меня не перекрывала Так, ну все, должно, по идее, быть нормально а -а Раз Что-то я хотел сказать Что-то я хотел сказать Блин, забыл убраться <loooth3> Ладно, уберусь в следующей серии Постараюсь не забыть а -а, Нужны патроны срочно на борода Понял Сколько много лута я там оставил Сколько много лута там было Ладно, а -а не суть Значит, во-первых, я затупил то, что... Я же забываю, что ее можно так, вот так сказать, типа, стой, ага. жди. Ее можно просто оставить в безопасном месте. Ой, в смысле, нет, она за мной все равно ходит? За мной. Ага, ладно. Ага. Я понял, значит, я ошибся чуть-чуть. Я думал, ее можно в каком-нибудь безопасном месте оставить, чтобы она там была. А тут она, короче, просто за спиной будет держаться. Ладно, это не то пальто. Тогда я не совсем дурак. Ладно, я думал, ее можно типа, было оставить вместе, типа где-нибудь в безопасном, чтобы она там отсиделась. А я пошел пока повоевал и потом пришел за ней. Нет, ход такой не кнает. Так, во-первых, торговец. Я не нашел твою бешеную собаку. Ну ладно, я не сильно об этом жалею. Я не буду пылесосить всю карту. Я при первом прохождении никогда такой как бы цели не имею. Прям все пропылесосить на запись. Когда просто играю, блин, -пылесошу. да, пылесошу все вообще. А свет торговца ночные прогулки видел этих мерзких гадов щупальцами на голове мало того что они опасны и их еще и прикончить не просто. впрочем у них есть одно слабое место они терпеть не могут яркий свет например лучи солнцеву а вот почему днем ты их не увидишь так что если любишь гулять по ночам это урожица световыми гранатами я всегда держу при себе пару-тройку если хочешь купи у меня схему и сможешь мастерить такие гранаты сам я уже здесь, я уже купил а я уже купил а я купил уже так я же уже купил получается получается купил да может игру еще чуть-чуть погромче сделать Давай я чуть-чуть сделал погромче ну блин Давайте прям вот прям на, на сю прям на тисють сю на сю я просто себя сделал чуть тише а игру сделать привет а, привет даже есть очень редкие вещи чужак да блин блин ну не блин или жизнь? да ты слышишь не провоцируй. забота может, дробаш века. прокачаем, скорострельность. Блин, на него столько денег надо. А винтовочка что у нас? Блин, арбалетом вообще не пользуюсь, что-то как-то. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков. А да у меня навыки отличный. Блин, вот пистолете прям не хватает перезарядочки, кстати. Вот какой из них оставить? Просто, если я вот это сделаю перезарядочку покруче, он у меня будет, наверное, почти как этот. Ну, давай я попробую Друг, мы начинаем разбираться в своих вкусах скорострельность это ладно ладно давай будем пробовать не слишком четкие но будем более более домашные получается блин а у него меня... ну 2 и стоит это почти да я в курсе да, да да да да да да да где точность точность 3 у него этого 4 не прям чтобы прям много Блин, ну давай, ладно, я буду вот на этот а, все-таки как-то вкачиваться. Офиг. Это давай, я продам всё, ему один пистолет. Подожди, как им продать ему? Вот. Я продам ему тогда вот этот пистолет. Славная Возможно, я об этом сделка. пожалею, но да ладно, это будет потом. Это будет потом, потом будем плакаться и жалеть, но сейчас как бы вот так вот. Много оружия, тоже много, она занимает очень много места. Мы инвентаре, хоть не хватает. Компенсирует недостаток навыков. Арбалеты я не хотел бы прокачивать, потому что мне кажется, арбалет что-то как-то пока нет. Но я и не успел его воспользоваться. Что еще могу продать? Рыбалет продавать не буду. Кто это? Фанатик с косой. 500! Вообще ни о чем. Может на снайперку обменять этот какой? А это для чего? Точность ну и, и кучность рыбы. За... Это на дробаш, да? Будет круто Отлично. Да, конечно. Я все на нее потратил а как он улучшится автоматически или мне надо Сейчас. мне его надо установить да деталь а. она место занимает она место занимает детали занимает место в инвентаре детали ложка red Ходи в любой в смысле это вот на это? она занимает место? Блин, труба вообще, конечно. Я ж не знал, что они место занимают. Э, куда, куда? Блин, а я ж могу нажать кнопку, да. Блин, это плохо. Это на самом деле плохо, я не знал, что оно занимает место. Ну, а на пистолет, в принципе, продал. Привет. Ладно. Привет. У -у, что Может, ПП возьмем? Все, что есть. О, Пофиг. Пофиг. Пофиг. Пофиг. Пофиг. Пофиг. Сейчас попробуем. Так, все, больше ничего не беру. Больше ничего не беру. улучшение пока не улучшаю. Где все-таки улучшить? Надо больше. Давай, гендер, больше перезарядочку лучше Это Очень тонкая работа. Боезапас. Раскупили. Вот не, давай ее сначала надо испытать. Ее сначала надо испытать. и Это тоже пока мы еще не испытано. Чем а... еще могу Все. Четко. Четко. Четко. Четко. Прекрасно. По идее сейчас у меня пушка. Она сейчас. Оу. Воу. Воу. Воу. Воу. В принципе нормально. Нет. Только мне надо поменять. Мне надо пистолет раньше чуть-чуть. Блин. Как это сделать? А, мне нужно, чтобы пистолет был а, вот так вот. Вот так вот. А вот это? Где ПП? Вот ПП. Место еще, кстати, есть. Но немного. А, взять, надеть, взять, надеть. Нет, подожди, надеть а, быстрый доступ А, ну все, оно автоматически туда положилось Все, окей Патронов на пистолет, правда, мало взял. Патрон для винтовки, окей Патрон для а, материала М Материал М мне нужен, чтобы сразу я его потрачу Блин, тоже с кучей пушек Ходить, это такое себе Но Хотя, если я кейсу улучшу в будущем, это в принципе Не будет так а, Погубно, опачки, что это? Укрепите оборону. Нам поступил приказ от владыки Седлера. Создайте впереди полосу обороны, чтобы ни один чужак не прошел. Я готов идти на любые жертвы во имя нашей праведной веры. А, мои верные соратники, постройте для меня неприступную крепость. Пусть все безбожники, опрометчиво ступившие на нашу землю, заплатят кровью за свои грехи. А, окей, окей. Если я сейчас не ошибаюсь, будет а, один момент. Мне там понадобится... У нас гости. Идем дальше. Не шумит. Не помню этот момент. Ясно. Ладно. Мне казалось, сейчас деревня должна быть. Я попал второй. Я попал Я попосторож. И... Тихо идет побриться, чувак. Ладно. Побрился. Молодец. 500 писетов. Отлично. Идем дальше, бриться Идем дальше, Брита. Но я же здесь не был. Я уже пропустил сокровища. Вы что, блин, за, за, за люди такие? Что, меня заметили? Не-не-не, отступаем. Кахендо, чё Бабуля Кахендо. Что? Кто? Ничего не попутал? А куда ты ее потащила? Ты дура, да, что ли? Сейчас, сейчас, сейчас. Я слышу, что там уйдет большой дядя. А, ничего, мимо, мимо, мимо. Умер? Надеюсь. А ч ⁇ надо? Что, живой? А, подожди. Да тихо, тихо, тихо, нормально, нормально. Нормально, нормально нормально нормально не успеет она Ну успела ладно да ты чё Какая настырная бабуля тихо тихо тихо тихо тихо. тихо. мне надо вернуться назад а не паникуй не кипишу не напрягайся пошли назад вернемся Меня назад пустят Не, что пустят как меня назад не пустили бы где это дробоша патроны ну-то а? а я еще и пропустил а где а, дробоша патрон вот они все путем да, спасибо а что я сделал я же ничего такого не сделал в принципе а что, что? блин что мы так как легко раскидали я же удивлен как это так получилось у меня классно так материалов не хватает материалы М так, я еще и сокровище взял какой то да? Там наверху сундук. В смысле... Какая папа их Тихо-тихо, ща-ща-ща, она успокоится. Сейчас келуху показываем ребята. Красиво было? Мне тоже понравилось. Я могу где-то здесь подняться? А, ну вот же. Нам сюда надо, знаешь почему? Потому что там ящичек хорошо а откуда накинула его Ладно, пойдем пока не нас не нашли а вижу а! тихо-тихо <свист> брось брось ну капец нам дорогу решил к ящику заградить вообще мне кажется у нас кончается место в ящике вот это я чуть не попался. Я про них вообще уж забыл-то. Я их не видел уже миллион лет. Кто их сюда кинул? Ручная граната. Где место-то? Может я могу что-то создать? П -п -п Патроны. У меня шумок нету, кстати. Давай сделаем. Может еще одну шумку сделать? Они в принципе нормально иногда помогают. И место подосвобожу. Блин, надо убраться, так мне не нравится. Такой бардак, анархия, беспорядок. А что я еще могу с них сделать? А, мне не хватает этих. А, с них винтовочный поток. Euh, сколько? А, 7. 16 это типа у меня есть? Или нет? А, ну да, скорее всего. А, так, значит 10 надо. Окей, я понял. Но шумки все равно нужны, шумки помогут. Рано или поздно. Отлично. Теперь я могу сделать? Нет, мало порох. Так, теперь смотрим еще на землю. <свистит> Ищем капканы. <свистит> вот собака зеленая, а? Давай я возьму нож вот этот, беспонтовый. Я все равно не собираюсь делать много этих каков. Ничего не пропустил? Да вроде нет. Вот, смотри, просто смотри, где? Смотри, сколько я пропустил. Ну хотя что там писеты до да порох, я остальное это все залутал. Лады. Если я сейчас не ошибаюсь, будет э, очень жесткий момент игры. Я правда не помню эти карьеры. По моему, они сошли шли через деревню в оригинале. Я могу, конечно, все путать, как обычно, потому что я особо-то и не помню красная трава сразу вот. а блин у меня желтый нет поэтому ну хотя сразу объединить потому что это ред э, э, э, э, создать э, э, да потому что место меньше занимать будет я знал что кто-то выйдет поэтому опачки можно парировать обычные плюхи... плюханы ай ай ай Нормально, нормально, успею. Ага. Главное иногда чуть-чуть не паниковать. Главное не поддаваться панике. Главное сохранять спокойствие. Ух ты, какая штучка классная, забираем. Я могу в нее что-нибудь сразу вставить. А, конечно же, но мне не хватает какого-нибудь одного камня желтого. У меня вот этих золотых. Мне нужно найти... А, а, а, а, а... Так, я, это, да, как бы... Как бы, это, да, это сюда, это я, как бы... Хорошо, как ух. Смотри, там зелененький, тут зелененький. Мне кажется, все прекрасно подходит. Все прекрасно в него вошло. Так. М -м -м, бонус за одинаковые камни больше, да, чем за разноцветные, по-моему. Если я не заблуждаюсь. Напишите в комментариях, если я ошибаюсь. Так, следующая серия, она как бы в процессе загрузки, поэтому я не знаю, еще не читал комментарии к ней. Я стараюсь, блин, не так много успею, конечно, записать. Вот это, скорее всего, серия, и все. И потом опять в загаз. <laughs> не, ну ладно, я постараюсь ненадолго на, не в загаз. У а меня еще... Тихо. Я знаю, что это за место. Это оно. Это оно. Вот тут мы сейчас надолго, кстати. Эшли, мы здесь надолго. Туда я не могу подняться, да? всего, да. Ой, ну, по-моему, в этом моменте можно было в оригинале спрятать Эшли. Это жопа. Или это не оно? Они ну, не Эшли спалили, не меня. А, не спалили? Давай попробуем... Они меня все равно спалят, поэтому давай я попробую, короче, одну штуку. Бляха, ты что делаешь? Да ему вообще пофиг. Ой, ну да, ну, что-то как-то арбалет себя вообще очень плохо показывает. Если его, конечно, с минами комбить, то да. Тихо, там кто-то мутирует. А, блин. Воу-воу-воу, тебе повезло, что у меня патроны перезаряжались. Точнее, мне повезло. Мне повезло, что у меня патроны перезаряжались, потому что я начал спустить курок, а у меня перезарядка началась. Сюда могу попасть? Нет? Заперто. Почему? Кто запер? Давай найдем, отоплю. Так, ладно. Я думал, это то место, а это оказалось не то место. Кстати, я пропустил... Опачки, опа, толечки. Как долго я ожидал тебя, моя любовь! Ясно, все просрал. Я не ту траву смешал. Надо же смотреть, что смешиваешь, блин. Это ж тебе, блин... Основы кулинарии провалены Он, кстати, что-то пропустил Опачки Он такой прям плавный кувырочек делает Прям мне нравится А вот мне не нравится, что место кончается И что я сейчас желтую траву зеленой смешал Когда хотел смешать с красной и зеленой Это прям отвратительно Еще тут очень тихо Это, блин, ужасно я просто сейчас, не тогда нужно будет, если что, съесть траву с красной, с зеленой. Потому что желтые, она попадается реже намного. Поэтому попробуем как бы их смешать. Я знаю, почему тихо. Я не знаю, знаешь ли ты, почему тихо. Но я точно знаю, почему так тихо. Почему так прям тихо. Потому что сейчас, блин, будет, по-моему, оно. Так, проверяем. Раз. Два. В натуре три удара с ноги просто надо было быть чуть настойчивее да жди здесь что а, сейчас ништяк все сиди ништяк не открыть главное случайно ее не позвать главное случайно ее не позвать Да, да, да, это. Жесть. вы. Я вас помню. Я вас помню. Че? Не знаю, что это ваши. Да мы. Я большой, но все-таки я одна. А кого ты любишь, Адочку? Здание. Бляха, какой ты настойчивый мужик. Так, разну... просто в толпу пока. Блин, да пошли уже. Спокойно, спокойно, спокойно. Главное не дать себе зажать. Я надеюсь, там сзади никто не идет. Вроде пока чисто. Вот рубить их, руби, руби, руби вогуля. Так, да, мне не жалко гранат потратить. И Тихо, тихо, ха, тихо, мужик. Что с хпшками? С хпшками плохо. Я смогу на дробаш делать? Могу. Мне нужно дробаш. Не могу не хватает пороха одного ладно не хватает не хватает может попробовать финтовки? так мне просто главное их гонять главное чтобы они меня не окружили Блин. она там уже идет я чувствую ее Блин, нет, надо жрать траву все. Все, надо жрать траву, иначе смерть. Я, кстати, э, спрей нашел. Опачки, опачки, опа, путулечки. <сỉ Beginning inander> тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты что делаешь? Придушный. Это <Buff> тебя спрыгнуло, думал, он и скинет. <сỉ getting started> Говнюк говорит <связывая> извини я плюнул в микрофон нечаянно <связывая> хорошо что я и спрятал хорошо что я и спрятал а? так тихо тихо срочно надо перезаряжаться так ладно Я помню этих бабулях, жахнутых на голову, я их помню, я их прекрасно помню, Мыши, я их не помню, а я их помню. Зачем? <соспит> Зачем? Какой эфир? Прядься! Какой фифих! Какой фифих! Не ту кнопку нажал, фифих. -фи -фи -фи я жду. Бипи мину. У меня не перезаряжено, понял. Я вроде все расчистил, кроме этих бабулек, да? Так. Окей. Нет, не все. Так, ладно, сейчас сделаем. Сейчас разберемся. О, так. Побульки а -а -а, чуть-чуть отстали друг от друга. Это плохо. Надо все-таки, чтобы они кучнее чуть-чуть были. Вот, пускай она их разносит. Так, окей. Готова? Одна готова. Это, не Правильно. Не успеешь. Готово? Ой, хорошо. Ой, плохо. Окей. Да ты думаешь, ты меня напугала? Вс, я уже понял, что я выиграл. Эту я конечно нечаянно позвал? Это ладно, не страшно. Это уже победный маршрут придумал, вс. Ой. Ой. Ой. Ладно. Тихо, тихо, тихо, тихо. Она уже за мной просто. Придется использовать так. Блин, все пес дробаш ой, так этого не было Ляха. <смех> по краешку где-то где-то ты откуда взялся? а где бабуля ты не спилай? Лина, откуда вы взялись? где кто кидает? И где бабуля? у нас где-то тарак ты как то так незаметно так ладно, еще одну мину ставлю я ж не зря их кипил <смех> <смех> да куда их Блин, я не ту кнопку жму. Туляйся! Не высовывайся. Да блин, я думал, он такую это а не схватит. Может, оно. <смех> На тебе еще. А На за мной идет? Да, он. Взорвался? Блин, я думал, я успею его подобрать. Ладно, сейчас еще. Да еще где-то плюется. Вон он. Ну ладно. Сейчас я в тебя попаду. Ну сейчас-то я должен был попасть. У меня, кстати, ПП еще есть. Ай-яй-яй, ну чуть-чуть поджег, ладно. Не страшно. Не, не, не. А, а как ей будет больно вообще с винтовкой? Винтовки вообще должно быть больно. Ты ничего не попутала в неё такая... <звук> <звук> Отлично, жжок ведьму. Нет, я не могу подойти. Ладно, смогу. Все? Все? Ты меня бросишь? Что тебя бросит? Че, дурная? Видео, какая тут паника происходила? Я, уже случайно это как у тебя вызывал? Да блин, неудобно просто сделали на эту какого на L3 типа прикреплять. Но я понял, почему теперь на L3 сделали, <laughs> потому что чтобы какой-то дурачок R3 не нажимал, ой, L3 не нажимал. Блин, ну короче ты понял. Фух. Но это было не так потно, как я думал. Я думал будет потнее. Будет попотнее, но. В принципе, ничего. В детстве я прям очковал этих двух бабок с бензопилами. Я прям не мог пройти, но, по-моему, по-моему, вот как раз-таки а, в оригинале был выбор там, типа, либо дорога вот с этим гигантом, либо вот эти бабки. По-моему. Я, конечно, могу заблуждаться, но вроде как-то так. Мне, по. Мне, по крайней мере. А, ее сюда можно было еще А спуск-то куда? Сюда же? Блин, затем не спрыгнул! Уже наверху сокровище есть. Надо его забрать. А король мне, скорее всего, чтобы те ворота открыть, которые я сначала не пошел. Ну все, окей, ладно, это пофиг. По-моему, с бабками мы сражались на арене в, этой, э, в оригинале. Там такая круглая арена, и, по-моему, вот они тебя по ней гоняют. Если я ничего не ошибаюсь. Я, на самом деле, игру прошел... Э, я я про прошел чуть-чуть... Блин, а вдруг спойлер будет? Ладно, не буду говорить. Как только дойду до этого момента, я скажу, как я э, до этого момента дошел, Да, я до него дойду. Скажу, что это этот момент. А, сейчас, что по времени? Нормально. А, заколка. Может, их две надо было в паре продавать? Потому что у меня еще одна такая была. Что? Патроны для винтовки. Где? Кстати, да, винтовка, в принципе, не знаю, как себя показала. Здесь, что ли? О а, блин, натуре. Ну, все, четко. В принципе, тут пространство. Убегать от нее было от них, точнее. Было убегать вполне себе достаточно. Ну что, куда-то? Ну, конечно. Ну, конечно же. Надеюсь, сейчас здоровый не будут. Ты цела? Да, все в порядке. вроде бы. А, конечно, а что путь с ней будет? А на шкафу младшин. просидела. Умеешь сбегать от здоровых мужиков. Это у тебя комплименты такие? Ты такая Конечно, такой мужчина, такой мужчина. Как тут и это, какое? Не польстится. Ну, короче, ты понял. Или поняла? Или поняли? Так, э, дробовышенные патроны. Хотя можно было бы сделать, наверное, пистолетные, потому что на пистолет патронов вообще почти нема. И граната как бы тоже. И так я сколько? Я две гранатки потратил, флешечку потратил, кучу патронов потратил. Блин, какие бабки затратные, а? Ладно, женщины. Там непонятно под повязку никто. А, ну, в принципе, восполнение пошло. Кстати, Луис рассказал, что а, у них договор садочка, что они его вытаскивают в обмен на не не некоторый янтарь. А, он сказал, что он сейчас пойдет за ним сходит, и ему нужно еще кое-что. А, а, это скорее всего подразумевается, что он пообещал нам а, вылечить нас. А, как бы я верю, что он, как бы ну, порядочный пацан. Блин, надо убраться будет вообще ненавижу вот этот бардак. И мне не нравится. Раз два три щетка до трех считать умеем научимся если что а, та -та -та. блин а материалов нету окей Я надеюсь тут сейчас не дадут мужика может что-то длинная тропа какая-то здоровый мужика, потому что там по-моему не было прям подряд вот этих всех ладно идем что-то будет а винтовка нужна. Такое Видел? А? И чё? Если ты на стероидах, тебе все можно, что ли? Следует я нормально слышно? Сделал что-то более пафосно и громче звучал. Давай, звучи опасно. Беги. Я... Живо. Да беги, я бегу. Бежим вместе. Какое задание? Бежать? А, убегите. Ну, конечно, я бегу. Бежим. Опа, видал, вот такой бабка не поймаешь. Логично. Бега, чувак, на физику сломал. Такое видел? Я сам не ожидал. А, ага, сюда. Сюда. Ну ты что? Ну застряла. Ой, сам выстрелил. Вообще, красавчик. Так беги. конечно, беги. Это чего? Често шли, ну ⁇ -мо ⁇ Повезло. Он понимает, что это удача. Привет. Иди, иди, иди, иди, иди, иди. Я же говорю, это местный врач. Он приходит, нас проверяет периодически. Говорит, идем, дитя. И говорит, уже не обследовалась давно. Он хочет Слушай, нас вылечить. Он ищет тебя. Если снова его встретим, беги. Но она побежит. Ты видишь, она без нас вообще не справляется. Сделаю, что должен. Опа. Опа, опа, опачки, опа, тулечки мои хорошие. Вот. Вот она, вот она, вот. Так, а материалы бы мне по-хорошему было бы взять. Ну ладно, патронов дают, поэтому пофиг, в принципе. Только лучшие товары. Сохраняемся, конечно же. Нет, давай куда-нибудь. Давай сюда куда-нибудь. Пофиг перезапишемся. А, и что-то, у нас что-нибудь новое появилось? Итак, чем я могу тебе помочь? Полицейское ружье. Попробуй ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе. 28 тысяч, оно круче. Сила 6 4, а у меня. Подожди, а у меня, а у меня. Но оно еще не улучшенное, получится. Я вот дробовик-то помню. Если а если я продам живым, дробовик, сколько у меня будет? 57! Драгоценности не пригодятся тебе в гробов. Да я в курсе, мужик. Ключ от старых часов, мне он больше не нужен, что ли? А, Нам ну я, наверное, изде... я в деревне не смогу органина. вернуться. Разница лишь в цене, котов, о, я щедро заплачу тебе за это. Блин, у меня сейчас стоит вопрос купить ли мне полицейский дробовик Нет места Да я если продам, у меня будет место жизнь. Выбор просто, друг. У меня будет место, если я сейчас куплю его Ну, в смысле, продам тот и... Он, смотри, боезапас 7, перезарядка 4,9 Точность 3,5 Он как минимум точнее и сильнее Если его прокачать у него боезапас меньше точность сколько у него твои и ну у... блин мне кажется это мне кажется это надо мне кажется мы так сделаем не куплю я у тебя куплю ты зачем сквозь текстурки проходишь не надо оставайся в образе я у него почти все купил получается спрей не купил нет, подожди спрей это пофиг а тогда мы сейчас сразу вот так вот мы начинаем разбираться в твоих вкусах я тоже понял отлично это имба мужик это имба просто имбашечка им Так что теперь пистолет может качать чуть-чуть расстрельность за ножом на попробуй-ка это Пп. ПП. кстати, я не знаю, как-то особо себя... Ну, хотя... За улучшение, получается, мы все равно возвращается, если в Так, ладно, все, денег чуть оставлю. Есть что-то новое? Ораха 10, кстати, всего за два э, шпинеля. Ах, спину жутко ломит. Я бы что взял вот делаешь, это и взял вот это потом, мгалкость. может быть. Приходи в любое время. Все, спасибо. А, так, неплохо. Неплохо мы так втарились, я скажу тебе. Блин, вот, вот, если честно. Я все потратил? Блин, походу, все потратил, да, эти снаряды. Если честно, себя вот этот, как у дробовик. Ой, арбалет показывает хорошо только со взрывными снарядами. А так вообще что-то как-то бесполезно. Ну, это видео, я стрелял страшно. и все. Все страшно. А, ну да, страшно. А сколько времени? Ну ладно, давай попробуем. <смех> ну я так и знал. Спрячься, он скажет. Ей. Иди к торговцу. Иди к торговцу, он тебя там есть что покормит пока. Я у него постоянно клиент, как бы ему выгодно. От бесплодной борьбы. Доверь свое тело, нашего Бога. Херовый ты проповедник, если честно. <свят> Леон, а ты шутник такой себе. О, великий Владыка, дай мне силы сокрушить твоих недругов. Я не понял, вот зачем тебе шапка? Эшли, беги! Поняла! А куда бежать? Лови. Австоловиста, надо было сказать. Боже! тебя за твой дар. Ну все, да. Живы, уродом. Уродом Узри, а? Ты тоже из этих тварей. Ты кого? А вот такое? Ну тут как бы надо пешку это. Опа. Опа. Это как? Тихо, тихо, Не попал. Я на всякий случай кружок нажал. <свист> Хорошо, что большими этими. Блин, это куты я какое-то. А, у него вземка вон на выход. Главное, чтобы нож не сломался. Да, бля, как ты заколебал меня. Да, блин, не вовремя. Не вовремя. Быстрее. Не туда. На всякий случай. Тихо, он не попадает. А это надо слазить, когда он делает это, понял? Я нет, подожди, я не глуп. Я понял, что надо сделать так а ты говоришь, я глуп. Да подберу. Спасибо. Слушай, мне наверху понравилось тобой вывать, не такой опасный там. А что с хпшкой? Это он так... Это там кружок надо нажать. Тихо. Причем, когда перекручивается, тогда надо... Так, окей. ты подумаешь, кстати. Окей. Патронов до жопы. Так, окей. Окей. Все, вторая фаза сейчас будет, да? Да, сейчас посложнее будет, наверное. Сейчас он вообще... А что тут громко-то? Ой, он громкий какой! Потише тебе сделаю, мужик. Мужчина, чуть потише вас сделаю. А то какой-то прямо очень громкий, мне кажется, вы меня перекрикиваете. Подожди. А-а-а-а-а. Да, а, да. Тихо! Ты чего копьел кидаешь? Мне меня же винтовка из Мимо! блин, на вторую не успел. Надо было пистолет брать. Ладно. Я понял. Опа, опа, опа. Ей, перезаряжен пистолет. Он срочно. Опа, опа. Ворот, ворот. Сейчас достанем. Давай, доставай бочки. Доставай бочки. Ты ч ⁇ Ты ч ⁇ все сломал? Дядь. Иди отсюда паза другая Да ты его заманил за, заколебал ой нифига как он дамажит больно что-то сейчас подожди ли он шутку хочет ли он хочет шутку выдать подожди ли он хочет шутку выдать надо послушать Леона, надо послушать Леона он там хочет прям взрывную да да ты заколебал, тебе же сказали. Ты что не послушный такой? Давай, доставай. Да он не достает больше. На такую, на такую, на такую, на такую. Я на тебя что, все потрачу. Я на тебя все потрачу. Кончился. Ладно, ладно, тихо. Да блин, это камбуха такая жесткая. Камбуха жесткая. У меня уже нету хпшек. Что? Я понял. <сínt> <сínt> <сínt> Плохо. <сínt> Все, что ли? <сínt> <сínt> Блонды все, замыл, замыл. Еще он какой-то вощиизичный оказался. Я думал, жестче будет как-то. А глаз вывалился. Кстати, я забыл сказать, что у него глаз Леон! не настоящий. Да иду, я иду. А, ты окно ищешь, чем выбить? Да я сам справлюсь, я в окно прям вылетаю так, прям пугарям. Ты что, конечно, огонь-то ищет выход наружу. Леон, ты где? Да я тут. тут все да я иду. Сейчас глаз заберу. Глаз дай забрать. А. Передай привет твоему богу. Я ничего не потерял здесь. А я даже вроде все забрал. Да, да, да, да, А ч ⁇ где так открыл? А, иду. Ну ч ⁇ привет, как дела? Юла, да, все нормально, это это это, это скрипты, ты не бойся. Ты видел, как я его ушатал. Вообще изичный, да, пацан оказался. В, в доме и то обороняться а было спасибо. тяжелее. Спасибо. Кстати, тут яйца, оказывается, можно снаряжать в руку. Пожар привлечет их внимание. Надо уходить. Да нормально все? Леон, скажи, что я не стану такой, как они. Да нет, конечно. Я этого не допущу. Клянусь. Не, ну ты, конечно, слишком самоуверенный, но как бы. Это я могу знать, а ты-то откуда это знаешь? Интересно, как он так быстро пропасть преодолел. Так, винтовка. Винтовка нужна по-любому. Я помню, что винтовка в деревне точно была нужна в одном моменте. Это я еще помню. Блин, тоже, да, я играл когда-то, спойлеров нахватался вот этих. Да, мы уже к замку вышли, окей. В замок я еще чуть-чуть играл. Или не будет здесь этого момента? Блин, походу нет этого момента в этой игре. Я, ладно, чуть дальше пройду. Как, как только в замке окажемся, я скажу, был этот момент или нет. Ну, это Салазар, ну, да? Или как его зовут? По крайней мере, теперь нас не догонит. Салазар же его зовут? Сейчас будут вот эти дебилы ходить. Море дыды, море дыды. По-моему, так они в оригинале говорили, когда я играл, типа они там... Море адыды, море адыды. Мне прям это калило так, я прям не могу. прям. Меня прям так раздражало. А хранилище я могу заходить, заходить только в печатных машинках, правильно? Я могу в него что-то убрать и потом типа забрать, да? Мне все хватает. Ладно, все четко. Так, ну давай еще чуть-чуть поиграем, в принципе. Мы с деревенькой быстро справились. Здорово. Ну да. Вообще-то я хотел домой, но эшли решила осмотреть замок. Смешно. Подарок. Давай. Чтобы осрочить, Где? Где ты? Итак, во двор замка. Буду ждать там. Чао. Какао! <с>... Я вот какой. Посмотреть документы. Смотрю. Квартальный отчет отрывок. Тема действия и применения ряда препаратов против плага на ранних этапах развития места. Комплекс 1. Переговор на С. Докладчик ведущий научный инструктор Аннабель Гарсия Скудеро. Интервьюер научный сотрудник Райан Чен. А, на этом сегодняшний доклад завершен. У кого-нибудь есть вопросы? Получается, этот ингибитор не позволит носителю превратиться в чудовище? Ха-ха-ха, чудовище, как драматично. Но да, носитель действительно теряет часть своей человеческой сущности при заражении паразитом. А, к а, крайним симптомам заражения относится легкая боль в области живота и кровохаркания. затем начинается головокружение, вплоть до потери сознания. Полностью развитый паразит получает абсолютный контроль над носителем, может управлять им словно марионеткой. Разработанный нами ингибитор замедляет развитие паразита. А, то есть он всего лишь откладывает неизбежный финал, верно? А, все равно, чтобы а, попросить еще одну... А, все равно, чтобы попросить еще одну кружечку пива перед закрытием бара. Несколько присутствующих смеются. Интересное сравнение. Да, рано или поздно бар неизбежно закроется. Ингибитор не может избавить носителя от Лас Плагас. Луис сказал, что... Я поняла. Лучше не задерживаться. Луис сказал. Луис набрал. А может он вовсе... Убежал. У меня есть новинки, да? я ждал. Это все... кое-что новое чужак. Это новая винтовка. Все, что есть перед тобой. А нахрена я покупал винтовку, если. просто смотри 15 15 бомбино. 1 и 4 лет а у меня сейчас как 2 и 10 а это новая винтовка нафига я тупо покупал? сколько я смогу ее продать до 15 купил ее за 20 чтобы чуть-чуть пострелять да, ну уж. Драгоценности он же для чего-то нужен. Что это все? Так он для чего-то да -да. нужен, глаз, ты что развязываешь? Завязывай мне это врать. Так, э, копим на револьвер. Это прям точно. Но я думаю, мы быстро накопим. Уж как мы можем долго копить? Мы не можем долго копить, надо быстро копить. Так, э, внутренний двор изучаем. А, тут всего-то. Я думаю, тут еще что-то есть. Подписеты на... Опачки, опачки! Заныкали. Старинный компас. Это мы продадим и потом купим револьвер. Сейчас нам на него не хватит, это точно. Если продать винтовку, конечно, хватит, но делать мы этого не будем, потому что... Я вообще помню... А... Блин, ладно, потом расскажу. Осмотр. Это он? Нет, это этот. Монах. Двор за теми воротами. А, то до туда, туда еще надо дойти. Чую гостей тут встречают прохладно. Да, конечно. Вообще жестко. Арбалеты. Угу. Чувствую, мне там будут не рады. Как догадался. Все? Есть еще что? Посмотреть. Вот типа посмотреть красиво, как Часто, горит. часу не легче. А ты че думал, блин, задание от президента? Это тебе не хухры-мухры. Ты думал, что на легкую прогулочку сходишь? <р rich> что они? Говори, тише. Конечно, блин, орёт, Палит. вообще палевная Эшли. Леон, ты не думаешь ее как-нибудь? Ну, надо было там деревню оставить, подождать вертолет. Сидела бы в шкафу до, при... до... до прибытия вертолета, и все, да? Там было два, шка э, два шкафа, получается. В один бы я залил, в другой она. И нормально. Сидели бы, ждали спасения. Кто-то там что-то жрет. Нож не починил. Блин. Сейчас нож сломается. Ладно, у меня есть этот кухонный. Ну вот это хрень, это жопа это жопа съедает просто она просто съедает тебя сразу я тебе еще плюну ну-ка отступаем вот сюда к дверя заходит И ты не пролазишь ненавижу. Они такие мерзкие, вообще просто, просто, блин, сказал бы, но не матерюсь последнее время, поэтому я прям, как я, я помню их, я их так ненавижу, просто с ума сойти вот эти, блин, мутации их внезапные. Так, ладно, это вместо бочек. Окей. Вспомнил, вспомнил, что мне когда-то щекотало нервишки. Че время? вообще по-хорошему бы заканчивать скоро скоро закончу Я, что не вздыхает а то навесить еще 18 плюс за такие вздохи в да ну перестань чок откуда у тебя дышка мы еще ничего не нет они прошлись то толпу You are dead? Ты мертвец? Да нет, вроде еще пока живой Ой, блин, вон он, вон он Не попадешь Я попал Я попал еще раз Но. Как он четко в нее попал Так, ну-ка надо отступить. Да, нам. Нам нам надо отступить, потому что у меня есть идея. Раз они так решили. Ага. Ага. ага. Живой, собак. Ага. Чего спрятались? Очкуйте. Смотри, прячется. Есть. Есть. Готовы. А вы что думали? А вы как хотели? Вы думали, все так просто, что ли, будет? Ой, сок мотыляет. Ветер сильный. Так, ну все, четко. А, с этими справились. Чего? Откуда прилетела? Где? А как ты туда попаду? Да, так, это пульта, это слишком ошибка, круто. Yeah! Ты как? Давай, давай, нам нужно в безопасную зону. Так, здесь? здесь принято принимать гостей. Да, да, а, да, а ты как думал? Ты думал, деревня это как бы... Тихо, тихо, тихо. Он убежал. Мне нужно маршрут продумать просто. Я надеюсь, они не попадут в меня сюда. Я отбил? Успел. Да ты, блин, блову брось. Это было жестко, в да? я там я отсюда смогу попасть в почку все откуда? Так откуда стреляют, -то? я же не вижу. Их надо отступить, срочно. Че даже есть нечего? Дела не вот тут сидят, да? Как Блин, не попадают, там классно-то. Ладно, окей. Я вижу. Я вижу откуда шмаляют. Ты, ты калываешься? А Попади Как-нибудь. Откуда они еще шмаляют? откуда за нами. Кстати, медальона. Вон, вижу, вижу, вижу. Вон, бочка. А? А? больше не стреляет? Надо же! Ты что думал, против меня катапульта что-то сделать? Их ну не мотыляй. <вы> <пы> Ладно, блин, я потрачу на тебя. Как и быть. <пы> <пы> ну, капец! И чего? как ты мне предлагаешь сыграть? Блин, ладно, сейчас я приду, пожалуйста, подожди секунду. я вернулся. Куда спрыгнуть О, воу воу Воу-воу-воу-воу-воу. Можно этим воспользоваться? Звук чуть-чуть отключился у меня на наушниках. То есть чуть-чуть. Так, мне нужен другой материал. А чё по некушной музыке идет? Я же всех раскатал. Ну вот тут эти сидели балбесы. Которые меня с арбалетов пытались запутать. За за за... Ага, понял. Понял, понял. Долго здесь не сидим? А кто еще? Я же всех победил. Я вообще пришел за сокровищем, оказывается. О, -о, О... А не попал. А как мне попасть? Я, получается, просто тупо лядал. О, <с> <с> да кто? я Больше же не было катапульт ни одной. Я же все расчистил. Я всех катапульты вынес. <Слыши> Ладно. Да я понял все, это Изи. Однако такой-то там другая там. там да блин, надо было не задерживаться. <Слыши> Давай, тут шесть! Это, блин, мне нужно думать о себе, чтобы в меня каката-пульта не попала. А, блин, еще думаешь, как в нее пульта не попала. У меня, как бы, мансы такие нормальные всякие. Воротики, куворотики. Топай, топай. Только зачем он там стоит в бочке, которую можно взорвать куда-нибудь? Офигеть! за что. Как здесь принято принимать гостей? А, может в раз это вот этот чувак просто это пришел мне догнать. Черт, заперто. Придется что-то придумать. А, я думал, блин, это и был Вообще-то. Не мутировал ну, теперь точно не мутировал так окей пробуем Ходи. а где а вот так теперь отступаем по мосту ага Ай, тихо. качнула чуть-чуть. Ай, блин, очнул. Тихо, тихо, тихо, тихо. -тих -тих -тих. Есть. Как теперь, блин, попасть? Где, где найти последнюю катапульту, я не знаю. Ты че, ничего не попутал, тип? Нормальный, нет? Пришел такой в наклую просто. Где еще катапульт? скажи? Найди мне еще одну катапульту. А, вот же она. А как мне ее? Тихо, как? Где бочки? А где бочки-то? На живот она прям... Она прям вот она, но А где бочки? Ну что, грену закинуть? Давай попробуем Вот козлы Гранату на вас потратил Или это единственное, получается, без бочек? Чтоб, типа, я не офигел, да? А как это сделать? Ну она реально без бочек Ладно. Тихо. Ладно. Тихо-тихо, не застреваем. Как можно сделать блок катапульту без бочек? это ж нечестно. Однако одна катапульта всегда длинно вспрыгивай. Одну катапульту специально сделали, чтобы нельзя было вырубить, но это глупость. Да Нечестно, как минимум. Так, ладно. В принципе, в этот раз мы прошли, пробежались более успешно. А, просто сейчас куда мне идти тогда? Куда мне получается идти? Пушка. И чё с пушкой делать? Надо будет что-то с пушкой сделать. Батулечки. я один фиг мне попал. А как я ее там достану? Она там не достанется. Красиво. А как мне ее теперь достать оттуда? А, сама? Красно. Молодец. 5 баллов. То есть мне все-таки надо с пушкой что-то сделать, да? Да нормально, сейчас поднимем. Да. Ну пошли Но к пушке надо. тогда. Тут ну, уже заканчивать надо, я все с пушкой не могу разобраться. Ну, тут вроде ничего нет. Ну ладно, давай разберемся с пушкой. что-то здесь, конечно. А, стой, так вот же. Попробуем. Ее наверх поднять надо. Окей, я а какие то просто не заметил. А, ну сейчас есть пушки-то, эх, из пушки-то, я сейчас тебе как бы дам. А, надо замок войти, типа, окей. Все, я понял. Ну ладно, второй кружок, не страшно, сделаем. Главное, чтобы он меня сейчас не попал, как обычно. Корпей прощемать. Ладно, Эшли, если что, догоним, не страшно. Какой баран я. Я сюда! Так пушка же, Эшли, ты ч? быстрее <связывая> чё, <не путал? связывая> они просто приходят За в наглую и что надо здесь а я могу я вот прям чую что ты хочешь обратиться ты чё у него блин этот как у маска он офигевший, я понял. Я на него просто потратил, получается, патроны. Так, окей. Так, а что, чё, в чем проблема? Я не попадаю? все, красиво. Но если бы мне сказали сразу что? про пушку, я бы сразу понял. Неплохо. Ты бы хоть предупредил. А что, ты не понимала, что я за пушку стою не просто так? Блин, ну вот придется как-то попасть в эту фигню. Отлично. Конечно метка. Я тебе как бы не, не пальцем делаю, на парень. Только задание я взял на, не взял на эти на медальоны. Почти все зачистил без карты. А он задание, скорее всего. Блин, нужно заканчивать. Но это задание тоже хотелось бы выполнить. Ну, в принципе, нормальный такой заход, да? А, уничтожить здесь синие медальоны. Понятно, это медальоны. 4 из 6. Один вон там, один там. Окей. Пойдем быстренько выполним, потому что нож ну, пинули. Сколько я не пострел, правда, ладно. Пинули это как бы, ну, такое... Нужная вещь. Скажем так. Да где мне только он тот дальний медальон найти? А внизу получается где-то? Или он прям на стенке? Ладно, сейчас найдем. Один где-то здесь получается. Правильно, да? Да. Где-то вот. Все окей. Ой. Так, все окей. Мне теперь надо подняться наверх, потом спуститься, потом опять подняться. И все будет хорошо. Я отсюда не смогу никак спрыгнуть. Нет. Ладно. Один медальон осталось. Может я отсюда его как-то распряжу? А, вон он, все. Вон он, вон он, вижу. Это... Красиво. Не, не придется спускаться, даже спускаться не придется. И револьверные патроны мы нашли, и сокровища тут собрал. То есть можно было, в принципе, не собирать все. Я тут нападники собирал, думал, нам придется как-то выйти отсюда. Ну ладно не страшно собрались собрали тут в принципе момент не особо сложный был это пульта просто чуть мешало мешала а в одном месте а -а -а, по хилкам кстати грустно все очень грустно может спрей купить у этого Беда бед... опачки не ну тут мы сохраняемся О. как бы вот это место. Типа древнее, но... но не древние согласен я гляжу, ты выпал. <с> я Конечно. знал, что Эт ты шпиннеры. поможешь. Я продаю много отличных товаров, чужак. Мне не хватает, на ну, Я не хватает, ну, сесюд не хватает. Ну, ну, блин, войди в положение. <с> Дай взаймы. А, так, мне хватает, не надо. Ты можешь не давать взаймы. То есть я просто продаю глаз, по сути. Давай не буду его продавать. Но можно объединить с чем-нибудь? Нет. Все эти дает объединить или показывает, что можно объединить, то этот не дает. Ладно. Люб... Ой, я привет. продам его тогда. А, продать, продать, продать. О, о. Куплю по высокой цене. Нет места, собака. Тебе важнее деньги или Давай я продам арбалет. Он вообще ни... Ни... никчемный просто. Он прям ни о чем. Согласен. Там... Привет. Я им не пользуюсь. Итак, чем я могу тебе помочь? Он прям меня разочаровал, если честно. Типа взрывные патроны на арбалет, ну да, ну они могут как бы помочь, но сам арбалет что-то прям вообще. Я им пользуюсь поскольку по место он занимает вообще. Все равно, рубина или рванина, раз... Славная сделка. Ну вот а теперь, а теперь-то я беру, пока спец действует, пока черная пятница это не только стрельба это еще и перезарядка ты поймешь о чем я вот ты мне намекаешь что перезарядку надо протекать. и это тоже бесплатно Мы держали это для подходящего клиента красава ты вообще лучший просто а может я тогда поменяю винтовку сейчас раз ну я могу более лучшую винтовку купить а ну это думаешь мне хватит на нее Спасибо. Получается. Я прод... Подождите секундочку. Добр... Секундочку нет места. Как нет места? Почему вот же есть место? Ч врешь? Нет места, обманчик. Эта пушка разрывает головы, как тыквы. Возьми ее и устрой бойню на огороде. <сíck> <сíck> так, нужно починить нож. Регулярный уход и забота. Она сразу прока А, это не то. <сíck> <сíck> Ладно, ничего Да, блин, мне надо копить, получается, деньги. Давай я куплю у него хилочку все-таки. Запасаешься, пока можешь? Конечно. Uh, ну, блин. <свят> <свят> Нифига себе. Вот это, блин, мне, конечно, некуда тратить. А, подожди, создать. Да. Будем тогда винтовочкой пользоваться, пытаться. Вот так. Чтоб место чуть-чуть освободить. У меня все, у меня больше нету этих. Ну, и все, все хорошо. Мне нужно револьвер еще назначить. А назначим его знаешь куда? Назначим его... Ну да, сюда. Все, спасибо. С вами приятно было поработать, пообщаться. Самый лучший, как сказать... Как вас звать-то, блин? Лучший <порадуй> делец. Себя, Я сохраняюсь и все, на этом заканчиваю. Ладно, деловые сделки все закончены. Как бы замечательно, мне, мне прям нравится все. А в ближайшее время попробую записать еще... Постараюсь Сейчас из графика сильно не выпадать. Очень сильно постараюсь, потому что если сейчас вот эта вся наша штука с тобой получаться будет, то все, будем нормально записывать, как бы без паники, без нервов, как бы без лишней нервотрепки. И время меньше тратить буду. Но все равно интернет слабенький, поэтому в сфере будет долго грузиться. Это как бы сильно не решит проблему.